Тем, что он по климату ближе всего к Земле. Вот, ну, напомню его основные астрономические параметры. 1,4 на ну, 42 астрономической единицы большая полуось Экстранситет орбиты 9%, то есть это очень большой на самом деле экстранситет. И с этим связано значимой особенности климата Марса. Вот. Про рельеф надо сказать хотя бы пару слов. Я тут, к сожалению, карту не приготовил, но вы знаете прекрасно, что там находятся самые высокие горы Солнечной системы. Олимп высота 27 километров, диаметр кальдера 60 километров и диаметр конуса 500 км. В принципе, на Земле есть похожие горы, просто они нам видны только макушки. Если мы возьмем, допустим, Гавайские острова, то какая-нибудь маун будет совершенно сопоставима с салютом полномасштабов, если, сказать, мы осушим океан будем отчитывать от океанического дна. Природа марсианских вулканов она похожа действительно на Сахалайские острова. Это единственное место на Земле, где вулканы возникают не в результате тектоники плит, а в результате разрушения тонкой океанической коры. То есть, ну, если совсем грубо, то это как бы горячая магма, она прожигает дырку в тонкой коре, и вот то, что натекает, наваливает, наваливает, вот получается это щитовой вулкан. Вот. Похожая природа у грязевых вулканов их полно. И у нас в России на Дальнем Востоке, и, кстати, во Франции их довольно много, там, маленьких таких холмиков, по 100 метров высотой, это грязевой вулкан. А, вот, вот щитовые они похожи на самом деле по своей природе. И на земле, по-моему, это вообще единственное место, где вот сосредоточены именно ну, такие щитовые вулканы. Тектоники плит. На Марсе точно совершенно нет, на Венере об этом спорят, а на Марсе ее нет абсолютно точно. Вот. Там есть гигантский каньон, вот это она... это такой титанический разлом, похожий по природе на озеро Байкал, только существенно больших масштабов. Вот. Ну, и еще важная особенность состоит в том, что Марс, он такой, как, бы, напоминает грушу. Южное полушарие глобально выше, чем Северное. Северное больше подвержено эрозии, а Южное составляет э, в основном э, из составляемого базальтовыми равнинами. Э, и такая вот глобальная асимметрия и глобальная кривизна, она э, является, с одной стороны, следствием того, что Марс маленький, э, с другой стороны... Э, она довольно сильно влияет на климат, но вот так или иначе ничего более похожего на Землю, кроме Марса, у нас в Солнечной системе нет, и поэтому Марс представляет огромный интерес, но ну, в первую очередь, как вы понимаете, в плане поиска э, следов современной, может быть, палеовбосфера. биосферы. Вот. Значит, ну, э, э, атмосфера Марса э, углекислая, так же как и, и Венеры. Давление 6 мбар, к этой цифре надо относиться ну, с известной долей сказать, осторожности, потому что вариации и в силу рельефа, и в силу сезонных вариаций, потому что углекислый газ вымораживается и относится на полярных шапках в зимний сезон, в общем, это давление гуляет там, от 4 миллибар примерно до 10 вот. Но 6 миллибар это такая цифра, которая еще из старых учебников пришла и она интересна тем, что она практически полностью точно совпадает с тройной точкой воды и это означает, что постоянной жидкой воды на поверхности Марса быть не может не потому что там холодно, а потому что там маленькое атмосферное давление там может быть тепло, температура может быть выше наверное, по Цельсию, но тем не менее будет сублимировать в жидкое состояние, но в силу того, что недостаточно давление. Вот. Значит, ну вот Средняя температура где-то порядка 220-230 Кельвин, но опять же, в силу того, что атмосфера очень хиленькая и тепловая энергия маленькая, то, конечно, огромные вариации существуют. Об этом чуть позже поговорим. Значит, важно, что в атмосфере взвешено довольно значительное количество аэрозоев. Всегда эта пыль является в основном продуктом выветривания поверхности, поскольку жидкой воды нет, вот этот базальт с разрушаемым ветром, вот эти микронные субмикронные частицы, они так и носятся в атмосфере, потому что они при наличии жидкой воды, они как бы слиплись бы, там, образовали какую-то почву, вот на Марсе этого всего не происходит. Там вся атмосфера заполнена очень очень мелкой пылью, и это составляет очень важную особенность марсианского климата, с одной стороны, а с другой стороны, представляет довольно большую проблему для освоения массы не обязательно людьми, но и роботами. То есть с пылью постоянно приходится бороться. Вот, но есть и такая вот специфическая неустойчивость, опять же, чуть позже об этом подробно расскажу, как глобальные пылевые бури. Значит, пыль это не единственная аэрозоль, есть облака. Облака как водяные, так и углекислые, и составлены они кристалликами микронных размеров. То есть это похоже на вот наши перестые облака. Хотя в перистых облаках частицы это примерно там может быть 30-40 микрон на Марсе это там 4 микрон. микрона поэтому ну с некоторой сложностью их относят к классу цирусов, то есть перистых облаков но во всяком случае это точно не жидкая облака вот. значит ну основные параметры вот здесь приведены в табличке видно что все таки вот несмотря на относительную похожесть Марс он сильно отличается в первую очередь размером, массой и, конечно же, условиями атмосферными и климатическими. Вот. Значит, одна из таких очень характерных особенностей связького климата, а мы будем сегодня в основном говорить о климате, является следствием такой вытянутой эксцентричной орбиты. Дело в том, что на Марсе есть два типа сезонов. Одни сезоны, такие же, как у нас на Земле, связанные с наклоном оси. У нас э, в один сезон освещается больше северная повышает, а в вот другой южная. Но есть и сезоны, связанные вот, просто с изменением расстояния от Солнца. Вот. Кстати, вот лет там, 15 назад, будучи в Принстоне, я в местной студенческой газетке видел результаты опроса. Там 80%, по-моему, студентов Принстона были уверены, что земля лет меняется местами, потому что меняется расстояние до Солнца. Вот. В общем, на Марсе есть и то, и то. И несмотря на то, что экстрензитет всего лишь 9%, значит, это значит, что между Афелием и Перикелием примерно на 20% меняется расстояние. А если мы учтем, что Солнечный поток на единицу площади падает как квадрат расстояние, Значит, мы получим, что вот от Афилии к Перигели у нас разница солнечного потока примерно 40%. Это, согласитесь, довольно много, и это приводит к значимому изменению средних температур. Поэтому лето, скажем, в северном полушарии, оно более холодное и более длинное, потому что пока Марс пройдет вот по этому длинному кругу, пройдет больше времени, а лето в Южном полушарии оно более короткое и более жаркое, потому что э, Солнце ближе. И видите цифры 1,38, 1,65. То есть это, в общем, довольно, довольно существенная разница. Но это происходит только в современную эпоху, э, потому что существуют прецессии перигелия. То есть э, с периодом в 50 примерно тысяч лет... Э, Значит, Офелия-Перегеля меняется местами, то есть через 25 тысяч лет, грубо говоря, э -э северное лето будет не в Офелии, как сейчас, а в Перегиле. Ну вот, Но вот э -э пару слов про марсианское летоисчисление. Э -э -э я просто присутствовал э -э -э в маленьком ресторанчике в Колорадо при рождении этой идеи, когда марсианские годы стали отчитывать вот, э -э 1 апреля 1955 года. Почему такая дата? Значит, это была точка весеннего равноденствия самая близкая к дате запуска первого спутника. И вот с тех пор марсианские годы отчитывают от, этого, от этой точки. Сейчас там идет, по-моему, уже 1932 марсианский год. И во всех статьях, во всех публикациях вот марсианское предотчисление именно в этой шкале отчитано. Марсианский год длится 668 земных дней, то есть примерно два земных года. Вот цифры легко запоминается. а сутки марсианские, они на полчаса длиннее, чем земные. И видите, очень похожие на план оси. то есть казалось бы, там, это, в этом есть какая-то мистика, но на самом деле это совершенно. Действительно, по орбитальным параметрам, во многом, Марс очень похож на Землю. Вот. Ну, э, про рельеф э, я немножечко сказал. Вот еще очень важно, э, важное обстоятельство, которое надо упомянуть, которое стало широко известным еще с полета первых маринеров, а вот после экспедиции викингов оно стало предметом таких ожесточенных совершенно дискуссий, весь Марс покрыт сетью вот таких вот каналов, таких бритовых сетей. И, конечно же, первое, что люди сказали, когда это увидели, ага, значит, там были когда-то реки, когда-то там была жидкая вода, и все это породило идею о том, что когда-то, возможно, климат на Марсе был более мягким, атмосферное давление было больше, был сильный парниковый эффект, в результате которого климат был более теплым и тогда, конечно же, там должна была просто обязана была существовать жизнь. Потом произошла какая-то катастрофа, вот что-то случилось, и воды не стало, она куда-то делалась, и жизни не стала, реки пересохли, и вот мы имеем то, что имеем сейчас. Вот. Но о поликлимате я еще скажу несколько слов, но современный климат Марса, он также чрезвычайно интересен, и интересен как некий модельный объект климатической системы, в которой... С одной стороны, очень важен вклад аэрозоли, потому что оптическая толщина такая же, как на Земле, примерно в ясной атмосфере, но тепловая, теплоемкость атмосферы на два порядка меньше, потому что плотность на два порядка меньше. И вот вклад аэрозоли там очень большой. Вот. Но и еще важная особенность состоит в том, что это единственная планета, но за исключением спутников планета гиганта, где в атмосферах можно говорить с некоторой другой условностью, которая конденсируется сама. То есть в зимний сезон, как я говорил, углекислый газ прям таким плотным, плотным снегопадом выпадает на поверхность, образуется сезонная полярная шапка примерно полуметровой высоты, в результате чего ну, где-то тоже на 30-40% меняется атмосферное давление единственный пример среди планет Земной группы с такой конденсируемой атмосферой. Вот. Значит, про глобальную циркуляцию на Марсе. Вот если на Земле система циркуляции разваливается на несколько ячеек, то на Марсе она как бы одинарная, это ячейка, но асимметричная, потому что наиболее горячая точка в силу отсутствия океана это не экватор, а это средние широты в летнем полушарии. Вот. и это тоже такой вот важный пример системы циркуляции, которая составлена одинарной. Но если говорить о температурах, то климат Марса ну, в каком смысле можно назвать гиперконтинентальным, потому что океанов нет, тепловая атмосферы очень мала, характерное время выхолаживания там, порядка 5-6 часов, то есть порядка суток, и это значит, что суточные вариации температуры они сравнимы с самой температурой. Значит, на Марсе доходят примерно до 100 градусов в сутки, разница между ночной и то есть, если мы возьмем какие-то средние широты сезона равноденствия при средней температуре 220 кельвин, значит, ночью это может быть 160-170, а днем совершенно запросто 270, то есть может и до нуля градусов по Цельсию. Вот, ну, вот запись с викингов, тут градусов Цельсия, правда, это все. Вот, это среднесуточное видите вот, Сезонные вариации тоже очень-очень существенны, 50-70 градусов. Вот. Но если говорить более подробно про состав атмосферы, то кроме СО2, азот, который химически нейтрален, и который есть везде на планетах земной группы, его там, в процентном отношении столько же сколько на Венере, но естественно гораздо меньше в абсолютном содержании. Ну, аргон и дальше полный зопарк энержных газов только в значительно меньшем количестве. Тоже, естественно, нейтрален, поэтому его незаметно. Значит, ну вот на что еще надо обратить внимание? На воду. Значит, вода это летучее соединение, то есть оно конденсируется, и в марсианской атмосфере, так же как и в земной, находится столько паров воды, сколько может поместиться при заданной температуре. Вот. Ну и поскольку вот вертикальный профиль температуры здесь показан, значит, на высоте обычного слоя это примерно 180 градусов Кельвина, то есть там, почти минус 100, то и, соответственно, Парсиальное давление порогов воды там ничтожно мало. Значит, средняя цифра, которую полезно помнить про марсианскую воду, это где-то 100 ppm, то есть 10,4 четвертый Относительно марсианской атмосферы, которая сама там на два порядка имеет меньшее давление, чем земная. То есть это, конечно, ничтожная величина, но вот по сравнению с процентами, процентами содержания земной воды. В атмосфере Земли это очень маленькая величина, но тем не менее она играет большую роль, образует облака и целый гидрологический цикл. Вот, значит, но вот, э, наличие углекислого газа, наличие водяного пара приводит к э, неким производным. Эти производные это в первую очередь регулярный кислород и озон который был открыт, кстати, вот, по результатам миссии марс Express. И ЦО. Вот. ЦО ну, вот, это довольно обильная компонента, видите, примерно 1000 ppm, 700-800 ppm. И эта величина на Марсе переменная. То есть, видите, ЦО на Марсе больше, чем на Земле, на Земле в процентном отношении, а в абсолютном, кстати, тоже чуть-чуть больше сильно больше. И переменность CO, она очень интересная, она связана как раз с конденсацией атмосферы на полярных шафах, а поскольку CO имеет гораздо меньшую температуру конденсации, чем CO2, когда выпадает в конденсат основной составляющей атмосферы, относительная концентрация относительно концентрации CO повышается. И по э, относительной концентрации СО можно отслеживать э, баланс массы марсианской атмосферы. Это вот такая, такой интересный эффект, который... Кстати, по аргону эти измерения тоже делались вот, на аппарате МАСА-ДИСЕЙ, по гамма-спектрометру, который фиксировал аргон, э, такие измерения тоже привезли. Вот, по инертным компонентам можно отслеживать э, перенос массы э, Глобальный перенос массы в марсианской Ну И наконец, самая занятное составляющая, которая всех нас волнует вот, в рамках проекта МДЛС, это, конечно же, метан. Значит, метана на массе 10 ppb давал Краснопольский на 2004 год. На 2014 он сказал, что он метана не видит вообще. И последние статьи Вебстера по данным массохода Curiosity это примерно 0,5 PPB, которые сейчас фиксирует массоход но фактически на уровне предела обнаружения. То есть метан это газ переменный в марсианских условиях, значит, источник его неизвестен. И вообще хоть какое-то понимание природы этой компоненты представляет сейчас самую наверное главную загадку в этой планеты. Собственно, вот миссия за Марс в основном, если как бы говорить о сухом остатке, нацелены именно на решение задачи, загадки вот. Но Про значит, температурный профиль марсианский я уже вам неоднократно показывал. Он такой очень простенький. Значит, э что здесь важно? Здесь нет четкой границы между тропосферой и стратосферой. И связано это с большим количеством пыли в марсианской атмосфере, которая поглощает прямое солнечное излучение. То есть, тропосфера, она, если классическая тропосфера, она греется только снизу восходящим тепловым излучением, то марсианская тропосфера греется одновременно и прямым солнечным, и восходящим тепловым излучением. И в результате этого температурный градиент на Марсе существенно субадиватичный. Сейчас он составляет где-то там, там от 2,5 до 4 градусов на километр при адиватическом градиенте порядка 8 градусов на километр. То есть атмосфера Марса статически устойчива, причем очень устойчива, и из этого тоже следуют важные особенности динамики марсианской атмосферы вот. ну вот, опять же, тут схематично показан температурный профиль по сравнению марсианский и земной Значит, у Земли здесь есть озор и, видите, гораздо более так сказать, резкий градиент в тропосфере вот на Марсе этого нет, но на самом деле суточный код марсианской температуры он выглядит примерно так если мы посмотрим, как вот этот самый кончик будет выглядеть, то днем температурный профиль будет выглядеть как-то так, а ночью как-то вот так. И вот эта высота будет составлять, да, ну, может быть, 3-4 километра. Вот. Это вот приповерхностный слой, который подвержен сильному суточному грею. Выше этого уровня суточные вариации тоже есть, но они напрямую не связаны с прямым нагревом бахалажа. Это скорее проявление суточного термического прилива, и, как правило, выше там, 10 километров на Марсе дневные температуры ниже, чем ночные. Такая вот особенность термического прилива. Ну, собственно, вот эта схемка, она показывает, как устроен тепловой баланс на... Марсе не вот. Значит, термосфера на Марсе холодная, составляет где-то там 250-250 градусов вот. Значит, э -э есть три основных цикла в марсианском климате. Это углекислый газ, вода и э пыль. Вот. Значит, ну теперь вот... Несколько слов про э, общую циркуляцию. Она известна сейчас достаточно хорошо. Э, в мире, наверное, существует десяток довольно приличного качества моделей общей циркуляции марсианской атмосферы. Тут, конечно, вне конкуренции французская модель, которая вот, под руководством Фарже была разработана уже, десятилетиями. десятилетия. Э, модель НАСА долго лидировала, потом уступила французам, сейчас они уже в сотрудничестве как-то пытаются догонять. Вот. Но, так или иначе, мы циркуляцию атмосферы Марса знаем сейчас э, очень хорошо. Э, значит, Какие здесь особенности? Во-первых, из-за того, что хилая атмосфера, но, э, то есть хилая в том смысле, что у нее очень мала тепловая инерция, но оптическая толщина большая, значит э, атмосфера очень чутко реагирует на изменения э, солнечного потока. И это значит, что можно сразу ожидать большой вклад термического прилива. На Земле термический прилив тоже есть. Но он на фоне вот всех остальных пертурбаций, этих волн, рост, гравитационных волн и так далее, он практически не заметен. На Марсе термический прилив это вообще основная синаптическая компонента. Если вы прилетите на Марс, попробуйте померить ветер, то вы увидите термический прилив. На практике это будет выражаться в том, что у вас в течение суток вектор скорости ветра повернется и вернется в свое выходное состояние. Так будет продолжаться каждый день. А если вы поставите датчик давления, то вы увидите, что давление у вас гуляет в течение суток на 1%. Это на самом деле очень многое. То есть для синаптической компоненты, циклона, антициклона это немного, но для суточных вариаций это, конечно, очень много. Есть довольно забавное совпадение, связанное с тем, что полусуточный прилив, то есть вторая гармоника суточного термического прилива, совпадает с волной Кельвина. Про волну Кельвина, помните, я вам рассказывал. Связано с тем, что у нас меняется фазовая скорость в зависимости от широты, то есть в зависимости от параметра кориолиса, и на экваторе появляется такой волновод. Ну, По сути он похож на артическое волокно, то есть фазовая скорость внутри этого волновода меньше, чем в окружающей среде, и вот появляется эффект полного внутреннего отражения. Вот, поскольку суточный прилив очень большой, у него есть значимая вторая гармоника, а волна Кельвина резонирует, волна Кельвина на Марс тоже очень сильная Именно вот в силу этого такого довольно случайного совпадения. Ну и, наконец, важной особенностью российской атмосферной циркуляции является то, что Марс кривой твердое тело Марса и поэтому в его рельефе довольно значителен вклад в низших гармоник 1, два три это значит что и в атмосферных волнах мы тоже можем ожидать довольно низкие гармоники вот. но про полярные бури я уже говорил это вот такая глобальная климатическая неустойчивость которая носит сезонный характер, и э, случается полевая буря практически при каждом прохождении масса Вот Выглядит это вот так. То есть вот это у в таком своем нормальном спокойном состоянии, то есть у него атмосфера немножечко замутнена, а во время полевой бури оптическая толщина составляет несколько единиц или даже э, может достигать десятки. Вот. Полевые бури бывают не только глобальные, бывают региональные, вот, например, такая региональная полевая буря. И, конечно же, вот динамика этих бурь она имеет важное прикладное значение, поскольку на Земле такие явления тоже случаются. Вот. Ну, земную циркуляцию я вам уже показывал, а так вот выглядит циркуляция марсианская. Значит, из-за того, что океана нет, самая горячая точка это дневная, подсолнечная точка вот на той широте, в летнем полушарии. Поэтому атмосфера она как бы с одной стороны раздувается в сторону дневного полушария, с другой стороны, ячейка Хэдли она становится асимметричной и мощная такая протяженная ветвь из летнего полушария в зимний и совсем слабенькая средних широт, высокие широты в летней погоду. Такая вот глобальная симметрия, она для массы очень характерна. Вот. Да. Но, а кроме того, вот я говорил вам про асимметричный рельеф. Вот немножечко утрировано в цветах, в диапазоне плюс-минус 10 километров, вот так марсианский рельеф выглядит. Значит, что здесь что? Это вот плата Фарси, да? по-английски этими вулканами, это Алимс, значит, Арси, по Акриус, это Альва Патера, это не совсем вулкан, а как бы такая возвышенность, которая не стала вулканом, она не очень высокая, но довольно протяженная. Отдельно стоящий вулкан Лизион, и вот эта трещина оздоровенная, долина Маринеров. Вот это. это в северном полушарии и в низких широтах а в южном полушарии у нас два огромных ударных бассейна Значит, это Хелос, Лада, и это Арбир то есть это следы таких мегаимпактных процессов когда астероид или какое-то крупное протопланетное тело ударилось в Марс и то, что осталось, это вот эти гигантские ударные бассейны то есть вот такой вот кривой рельеф, еще добавка асимметричный в том, что Юнна повышает глобально выше, чем Северная, приводит к тому, что видите, вот у нас двойка здесь очень хорошо прослеживается, и тройка тоже прослеживается. То есть вот фурье гармоники 2 и 3, они в глобальной циркуляции Марса имеют очень большое значение. Вот, значит, ну вот так выглядит термическая структура в марсианской тропосфере, я говорю, что тропосфера это понятие для Марса условное, но где-то вот там ниже 40 или 50 километров вот все, что там происходит, где-то мы можем считать в каком-то смысле тропосферой значит, нижняя граница, видите, она здесь такая кривая, это усредненный рельеф и отсюда сразу же можно увидеть, что глобально южное полушарие выше, чем север. вот это довольно типичные Распределение температур в сезон офелия. Значит, вот это измерение это результат численного моделирования. Ну, здесь это дано как иллюстрации того, что модели действительно довольно хорошо воспроизводятся сейчас температурные поля. Но я бы хотел обратить ваше внимание вот на следующие вещи. Значит, это у нас афелий. Значит, Мерой сезона на Марсе является солнечная ариоцентрическая долгота. Сейчас объясню, что это такое. Вот у нас орбита Марса. Вот где-то здесь Солнце. А вот у нас Марс. Значит, у него есть точка весеннего равноденствия. В северном полушарии. Значит, только я неправильно нарисовал улиц, потому что у него в Северное лето. Вот а здесь у нас Солнце, значит, здесь у нас Марс. Значит, движется он вот таким образом по орбите. И вот там, где у нас э, точка весеннего равноденствия, то есть когда луч, проведенный Солнце в Марс, перпендикулярен оси вращения, вот, вот начиная от этой точки до текущей точки, мы отсчитываем некий угол. И этот угол называется солнечный арио, симптрической долготой арио, потому что греческое имя Марса Арис. Соответственно, не география, а ареография и так далее. Вот. Ну, вообще, вот все, все говорят LS или по-английски L-sum, S. Вот, имейте в виду, что во всех публикациях про Марс вот это обозначение — это мера марсианского сезона. Значит, Афилий составляет LS порядка 70 градусов. Но это, повторюсь, сейчас, в современную эпоху. Через 25 тысяч лет будет наоборот. Когда мы говорим 57 градусов, это как раз близиофилия. Вот. И близиофилия, когда э, температуры на Марсе глобально низкие, э, смотрите, какое удивительное дело. Значит, у нас лето в северном полушарии. Э, но э, мы видим, что фактически все северное полушарие, даже начиная где-то с 20 градусов южного полушария, изотермично. Видите, да? Это вот такая марсианская особенность. И связана она с тем, что на температуру большое, большое влияние оказывает движение воздушных масс, оказывает динамика. Казалось бы, у нас здесь должен быть некий температурный пик, полюс должен быть холоднее, экватор тоже холоднее. Но видите, вот здесь такой провал температуры. Значит, он связан с восходящим движением воздушных масс в ячейке Хедлера. А вот здесь, наоборот, видите, печок. Этот печок связан с нисходящим движением воздушных масс. То есть вот основная ветка ячейки Хэдли, она крутится вот таким образом, малая ветвь, она крутится таким образом. И вот за счет динамического разогрева, поскольку атмосфера обладает малой тепловой инерцией, она очень чувствительна к динамике, видите, у нас тут, вот, особенно в атмосфере, такой вот очень-очень заметный температурный Пик вырастает. Вот. Когда мы переходим в сезон равноденствия вот здесь, то у нас здесь как раз два таких пика, они расположены примерно симметрично и циркуляция Хетля она вообще ослабевает в целом и становится более симметричной. Вот. Но это как бы на большом масштабе, а на локальном масштабе наиболее интересное динамическое явление это вот так называемые пыльные дьяволы, даст это вот название которое дано земным явлением в пустынях довольно часто таких локальных вихрей. По масштабу они ну, там от десятков, может быть, даже от единиц метров и до сотен и до нескольких километров в высоту. Значит, динамика этих вихрей, она сама по себе довольно интересна. Она связана с тем, что уравнение состояния вот в таком вихре отличается от уравнения состояния идеального газа, когда вихрь поднимает значительное количество пыли, масса пыли становится сравнимой с воздушной массой, и тогда, как вы понимаете, вы можете менять плотность этой среды, практически не менее давления, пыль давление не оказывает. И вот такое уравнение состояния без давления способна приводить к э, таким очень компактным, мелкомасштабным, динамичным структурам. Потому что вы можете сжать э, вот эту вихревую трубку, то есть, если у вас изначально был некий цилиндр воздушной массы, который обладал каким-то моментом и вращался, вот. если вы этот цилиндр можете вытянуть в трубку, э, Сохранение момент количества движения, то естественно у вас угловая скорость может дорасти до очень больших значений. А сжать вы можете именно потому, что она оказывает давление у В этом состоит в основном природа всех этих смерч и подобных компактных за счет чего нажимается? Сжимается за счет восходящих потоков. То есть, если качественно эту картинку рассматривать, то. Выглядит это примерно таким образом. Значит, это, вот эти вихри образуются тогда, когда... Э, да, да, да, я помню. Они образуются тогда, когда поверхность наберется сильнее атмосферы окружающей, и возникает термический поток. Вот в рамках, там, неустойчивости кельвина и Кельгольца, у нас всплывает такой пузырь. Вот. Допустим, что изначально у нас какой-то объем воздушной массы обладал каким-то моментом количеством движений, ну, в силу то случайных факторов. Вот. Когда начинает всплывать пузырь, он начинает вытягиваться вверх. Вот. Но из-за сохранения массы он, естественно, растягивается и сужается. Вот. и э, если в чистой атмосфере у нас этому растяжению будет препятствовать давление э, то пыль сама по себе она давление не оказывает, поэтому она легко сужается э, вот. а массу она несет значительную и соответственно момент инерции несет значительно поэтому это все раскручивается до очень больших угловых скоростей но это качественная картинка, но тем не менее, вот основная причина именно это. вот эти вихры возникают тогда, когда температура поверхности превышает температуру атмосферы непосредственно над поверхностью примерно на 22 градуса был цикл статей, написанный на который подробно этот вопрос рассмотрел, вот пришел к такой примерно цифре. И в моделях общей циркуляции часто эти э, смерчие параметризуют вот эту величину. Почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что вне пылевых борьб, спокойные сезоны, вот эти вихри являются на самом деле основным э, поставщиком пыли в атмосферу массы. Они вне зависимости от сезона да, возникают? Значит, опять же, еще раз, они требуют температурного контраст Значит, полевую бурю такой температурный контраст невозможен Потому что сильно запыленная атмосфера она сама поглощает много солнечного света А до поверхности доходит мало Возникает как бы антипарниковый эффект Поверхность охлаждается, а атмосфера, наоборот, разогревается и считается, что один из механизмов прекращения генерации полевой бури как раз стоит в том, что из-за этого антипарникового эффекта у нас прекращается поставка пыли. Но при полевой буре там немножко другая ситуация. Там возникают сильные ветры, которые уже просто срывают пыль с поверхности за счет таких-то напряжений. А, извините, такой вопрос. А как долго нужно, чтобы атмосфера опять после глобальной полевой бури стала чистой? Ну, как я говорил, значит, полевая буря это сезонное явление. Там под конец я покажу сезонные картинки, там все будет ясно. То есть, грубо говоря, вот в течение марсианского года картина меняется от полевой бури до такого незапыленного, но облачного климата в эфире. Вот. Ну вот, чтобы это подробнее.. Немножечко разобрать, надо перейти к циклу воды. Вот Гидрологический цикл Марса – это вообще, наверное, основная проблема, которая решалась предыдущими миссиями, в первую очередь, миссия Марс Экспрес, Марс Глобал Сурвейер, Марс Иферс Орбет. Вот с точки зрения климата, это одна из самых сложных и интересных проблем, но на сегодняшний день она уже очень в очень значительной степени разрешена. Значит, конечно, марсианский цикл воды гораздо проще земного. Тут нет там, ни океанов, ни рек, вообще жидкой воды нет, но тем не менее, что есть? Значит, есть поверхность, на котором есть некий. Поверхностные резервуары это полярные шапки в первую очередь, но есть и подповерхностные резервуары. Мы знаем, что вот после значит, открытия группы микрофанова знаем, что вода в виде вечной золоты связана, распространена на Марсе повсеместно. Вот. Значит, есть поверхностные резервуары, то есть это водяной в атмосфере и облака. Вот. Ну и есть некая атмосферная циркуляция, которая все это перекачивает там, из одного резервуара в другой. Ну и, наконец, в верхней атмосфере у нас присутствуют фотохимические процессы, которые играют ну, небольшую роль непосредственно, что касается воды. Но, в принципе, наоборот, вода на эти реакции оказывает довольно сильный прием. Вот. Если мы посмотрим на м -м, экспериментальные данные, э -э вот э -э так выглядит классическая сезонная картина сезонной эволюции водяного пара и облаков. Вот. И вот э -э как бы эту картинку надо уметь читать и понимать ее, потому что она составляет основу пластицинского клима. Значит, э, водяной пар, вот я возьму цикл от нуля э, до следующего нуля. Вот это один марсианский год. Значит, э, вот здесь у нас астрономическое лето. То есть у нас э, наиболее освещенным является северное полушарие. Вот здесь у нас Афелий, то есть здесь Марс на наибольшем удалении от Солнца. Вот. Но и с некоторой задержкой, которая всегда в любом сезонном цикле бывает, э начинает испаряться очень интенсивно северная полярная шапка. Поэтому в северном полушарии в летний сезон мы наблюдаем максимальное количество водяного пара в марсианской атмосфере. Э -э Принято эту величину измерять в осажденных микронах. Э -э -э Значит, если мы возьмем весь водяной пад, который находится в вертикальном столбе атмосферы, сконденсируем, то у нас получится э, пленочка там толщиной вот, при самом-самом влажном э, сезоне э, ну, 40-50, может быть, 70 микросы. То есть это меньше 1,1 мм. миллиметров. к тому, насколько ничтожное вообще количество воды, которое мы э, везем дальше. А какая площадь подразумевается? Неважно, какая. Со а -а -а. всего столба конденсируешь, и у тебя получается какая-то толщина. Mm -hmm. вот. Это как бы пик. Дальше мы видим, что с течением сезона полярная шапка перестает испаряться, там уже становится холодно. Дальше этот пик он как бы сползает в низкие широты. Дальше мы видим какой-то слабенький такой пик, уже когда зима здесь настала. И при этом довольно слабенький, но симметрично расположенный пик над южной полярной шапкой. При этом сами полярные шапки они сильно асимметричны. Если мы посмотрим на марсианскую поверхность, то э, северная полярная шапка, она, э, где она у нас вот она. Э, Это такой большой ледник, там с большим количеством пыли, сложной формы, но тем не менее это водянолет все. Значит, на юге у нас другая ситуация на юге у нас э, компактный такой лед CO2 а вот и новый лед мы не видим хотя мы сейчас знаем что он там есть только он захоронен под довольно толстым слоем пыли э, активно в э, современную эпоху именно северная э, полярная шапка именно она наиболее интенсивно обменивается водой с атмосферой южная несмотря на то что льда там тоже много он, э, обменивается она обменивается гораздо слабее ну, и видите, вот этого симметричного пика в южном зимнем полушарии здесь нет. Здесь вообще, так сказать, воды никакой нет. Несмотря на то, что, ну да, здесь довольно холодно, здесь зима. Здесь мы видим этот пик, здесь мы его не видим. Это с одной стороны. С другой, вот здесь, это, кстати, пик более заметный. Видите, вот он как бы двойной такой. А в симметричный сезон мы его не наблюдаем. То есть, на самом деле, в водяном цикле заметна довольно сильная разница между э, двумя полушариями, северным и южным. Если мы посмотрим на распределение облаков, опять же, мы увидим, что картина очень асимметрична. Мы видим, что в сезон Афелия, когда у нас интенсивно испаряется северная полярная шапка, э, вблизи экватора, но ну, чуть-чуть со смещением северное полушарие, там где-то от 0 до 30 градусов, формируется такой мощный облачный пояс. Вот То, что это пояс, можно убедиться по этой картинке, как координация шире оттого Действительно, почти такое так сказать, равномерное распределение. Хотя над вулканами облаков всегда больше. Вулкан, ну, как всегда, орографическая облачность. Потому что набегающий поток воздушный, он поднимается по поверхности и агематически охлаждает всю губернисию. Вот. Самих полюсов мы тут не видим, но мы знаем, что вот над самим летним полюсом, когда там испаряется интенсивная вода, облаков почти что нет, вот. а когда зима, то наоборот, там облачность очень такая интенсивная, вот, так называемый полярный колпак или полурхуд по-английски, это тоже такая вот довольно заметная деталь в сезонном облике Марса. Вот. Ну и вот почему картина такая асимметричная? Первый вопрос, который люди себе задавали. И впервые вот эта картинка, она была еще измерена аппаратом Викинг. Там стоял такой очень продвинутый спектрометр с довольно приличным спектральным разрешением. Назывался MAT, масса атмосферы водовой детектор. И в 1997, по-моему, году... Тот Клэнси, тот самый, который предложил Массианское леточисление современное, он предложил идею о том, что вот эта вот асимметрия, она является следствием интерференции вот этих двух климатических циклов. Цикл Зимолета и цикл Афилипиреги. Вот. Сейчас я покажу, как это происходит. Значит, вот на этой картинке... К сожалению, мне не удалось ее опубликовать в приличном журнале, она была опубликована, по-моему, в какой-то популярной статье, чуть ли не в журнале «Природа», но рисовал я ее долго и с большой любовью, работая в Принстоне. Значит, здесь изображен перенос воды в различных состояниях в два марсианских сезона. Эта картинка как бы иллюстрирует вот ту идею, которая была в свое время предложена Клэнси чисто умозрительно. Значит, обратите внимание, что на двух картинках здесь разная вертикальная шкала, то есть вот здесь одна десятая миллибара и здесь одна десятая миллибара. Значит, что здесь что? Синие кривые это линии тока воды. Зеленые кривые — это линии тока воздушной массы, вот так устроена циркуляция атмосферы вот. в перигелии, так устроена циркуляция атмосферы в афилеи, то есть мощная ветвь из летнего полушария в зимние и слабая ветвь из э, средних широт летнего полушария на летний полюс. Э, значит, э, э, Саша, у меня лекция, я там через полчасика закончу, подойдёте. Вот этот вот красноватый пунктир это облака. Значит, вода переносится в двух агрегатных состояниях, в виде ледяного пара и в виде облаков. Облака состоят из заразольных частиц, которые оседают, падают. Частицы довольно крупные по марсианским меркам 4 микрона, то есть порядка длины свободного пробега и оседают довольно быстро. И разница между. Да, и вот эта вот красная кривая, это изотерма 180 градусов. И видите, из-за того, что Афелий у нас глобально холоднее, чем перигелий, значит, вот эта изотерма в Афелии проходит на уровне, на уровне порядка 1 миллибара, а в перегели она проходит на уровне примерно 2 десятых миллибара. То есть она здесь примерно на 15 километров выше. И, соответственно, уровень конденсации воды в сезон Афелия тоже на 15-20 километров ниже, чем в Перегиле. Здесь у нас образуется вот этот тропический пояс облаков в Афелии. И водяной пар, он не дает, как бы, э, водяной пар не пробивает выше облачного слоя, потому что вся вода здесь конденсируется. А восходящего потока воздушной массы не хватает для, на то, чтобы э, вот эти частицы облаков перебросить в воду, э, зимнее полушарие. Потому что ну, частицы довольно тяжелые, они оседают быстрее, чем э, поднимается воздушная масса. И таким образом, у нас вода практически вся циркулирует, она оказывается заперта в, э, в северном полушарии. В Поэтому здесь воды много, а в южное полушарие она совсем не попадает. А в сезон перегелия Высота конденсации значительно выше, это где-то 30 километров, и фактически основная циркуляция воды, она происходит ниже точки конденсации. И видите, вода совершенно спокойно перекачивается между Северным и Южным Полушком. То есть получается как бы такой ротационный насос. А что, а что обозначают э салатовые фиолетовые области? Салатовые фиолетовые области это просто различная концентрация водяного пара. Фиолетовые больше, салатовые меньше. Вот. А здесь еще изолинии пунктируем черным с цифрками, которые означают PPM. Mm -hmm. То есть вот здесь у нас примерно 100 PPM, а вот салат, э фиолетовый где-то 250. Вот. И что посмотреть, что мы с вами видим? Значит, здесь у нас вся вода фактически оказывается заперта вокруг полярной шапки. Здесь у нас клапан закрыт, потому что низкая облачность из-за того, что глобально низкие температуры. Здесь перегели, <клапан, <открыт> клапан открыт, облачность высокой, она ни на что не влияет. И видите, вот эта вот более темная такая лиловая область, она имеет вот этот вторичный пик. 30 градусов северной широты это как раз вот этот пик а вот этого пика здесь мы наблюдаем именно потому что у нас оказывается вся вода оказывается запад. Вот. вот так работает вот этот механизм классия который в современную эпоху обеспечивает нам глобальную асимметрию цикла воды на массе. Является ли этот механизм единственным? Значит, почему это важно? Потому что, как я говорил, нынешнее соотношение Афелия и перигелия не вечно. Через 25 тысяч лет она поменяется на противоположную. И что, действительно, тогда у нас вся вода будет сосредоточена на юге, и южная полярная шапка будет активной. Или Значит, вот, чтобы это проверить, мой тогдашний коллега, как раз, когда мы сил этим, этим занимались, Джон Вилсон, вместе со своим учеником Марком Ричардсоном, они провели численный эксперимент. Взяли и на модели поменяли местами афины с прокрутили водяной цикл, поменяв местами режимы столицы. И оказалось, что ничего подобного, вода не перекачалась. Почему? Потому что кроме вот интерференции режима оперигили, у нас есть еще глобальная симметрия региона. Южное полушарие, оно глобально выше северного, и поэтому вот эта циркуляция в перегеле, она более интенсивна, потому что воздушная масса, она как бы скатывается с горки. Здесь ей приходится в горку забираться, закатываться, и, соответственно, в среднем этот воздушный поток слабее. Вот. Поэтому мы имеем на самом деле с двумя эффектами дела. Один из них жестко привязан к рельефу, другой носит циклический характер. Но вот сейчас эти оба эффекта работают в одну сторону, и мы действительно наблюдаем, что вся вода у нас сосредоточена в э, северном полушарии. Вот. Ну, что касается э, распределения вертикального профиля в атмосфере, вот, начиная с э, данных э, ФОБОСа, вот так вот они выглядели, это уже там 30-летние давности, первые результаты, вот. ну и вот современные уже профили, полученные с пекалом, настолько точные, что э, дают основание предположить, что кое-где у нас водяной пар перенасыщен то есть его концентрация превышает предел конденсации а конденсации тем не менее не происходит почему это возможно? потому что э, при марсианских температурах гомогенная конденсация невозможна если помните, э, в темпе конденсации стоит э, фактор э, свободная энергия на КП а свободная энергия это там на треть на σ ну и на площадь на 4π r квадрат вот и это довольно большая величина то есть мы должны значит r это радиус минимального когда он станет устойчивы. То есть мы должны преодолеть за счет просто флуктуации, преодолеть довольно мощный энергетический порог. При температуре там, порядка 180 градусов вероятность такой флуктуации исчезающе мало. Поэтому в марсианских условиях мы можем смело пренебрегать любыми механизмами гомогенной конденсации, и конденсироваться только на Конденсация возможна только на каких-то Естественно, самым распространенным зародышем конденсации является пыль. Ну или частицы облаков, лекислого газа, например. И если у нас по тем или иным причинам пыли в атмосфере мало, ну, например, мы просто забрались очень высоко, там, в высоту 60 км. Пыль там не держится, она сваливается. Вот, в принципе, возможно насыщение аж там до 10. Вот. Но это... Единственное было измерение такого рода, оно удостоилось публикации в Science. Если это подтвердится, это будет, конечно, чрезвычайно интересно, потому что ну, так вот в метеорологии принято считать, что э, значительных перенасыщений э, не бывает. Вот. Но, э, опять же, вот еще раз сопоставление модели уже больше более детальное. Модель общей циркуляции здесь и э, непосредственных измерений по водяному падению. Здесь, здесь измерение, здесь мандак. А ну, почему это? она вот такую структуру имеет? Как раз вырезаны вот эти вот ну, области. А вот здесь почему вырезаны? Значит, вырезано потому что здесь полярная ночь. Это данные ТЭС. Это Эмишен спектрометр. Mm -hmm. Это фурье спектрометр с небольшим разрешением, который измерял спектр уходящего теплового излучения. Mm -hmm. Выглядел типичный терпительский спектр вот, примерно таким образом. Значит, это плановская кривая, на которой вырезана 15-микронная полоса. Вот. Там, где полярная ночь, температура поверхности составляет порог, связанный с конденсацией атмосферы. Понятно, что мы не можем атмосферу обводить менее, чем точка конденсации. Так же, как мы не можем, там, пока у нас есть жидкая вода, заморозить ее ниже нуля. Вот. Но это где-то 145 кг. Там очень холодно, поэтому излучения там очень мало, и поэтому тест там ничего не видит. Вот. И то, что в данных существует эта дыра, это просто обусловлено условием наблюдения. То, что эта дыра существует в модели, на самом деле обусловлено нежеланием авторов модели показывать то, что не совпадает с экспериментом. Вот. Реально другой причины нет. А вы говорите, вот такая же карта мерилась с викингами, да? А, Похожая, да. А, а это была орбитальная станция? Просто я знаю, а... что викинги они были... Надежный. Значит, проект Викинг предполагал два идентичных посадочных аппарата и два идентичных спутника. Mm -hmm. Это были орбитальные аппараты, которые тоже там работали по 4 года в среднем. И вот этот эксперимент МАФТ как раз был на орбитальном аппарате. Конечно, картинка была далеко не такая подробная, но вот она долгое время была вообще классикой распределение теплового параллельности у нас. До, до вот этой картинки марс глобал Сурвера ориентировались в первую очередь на данный микрофон. Она была потом скорректирована. Там вот Аня Федорова, первый автор в этой работе, мы учли влияние пыли на спектры, и картинка стала более правдоподобной. А, ну стерли пыль, да, убрали пыль? Круглые, да, Да, потому что в сезон пылевых бурь, в сезон перегилия, здесь вообще воды не было видно, именно потому что э, солнечное излучение отражается от пыли, не проходя через лучшую атмосферу. Mm -hmm. вот. Ну, вот это уже э, значит, результаты э, эксперимента Омега. В проекте Марс экспресс это цветом тут обозначена микроструктурой. Да? И интересно то, что здесь вот тоже такие волновые структуры в определенные сезоны меняющиеся они достаточно хорошо э, видны. Вот. Это тоже данный эксперимент Омега, это водяной лед прямо перед тем как он окончательно исчезнет в южном весеннем полушарии и, опять же, хорошо видно вот эти три симметричных пятна то есть там, где как бы уже почти вот как сейчас снег зашел но где-то какими-то отдельными пятнами он лежит и оказывается, что он лежит вот пятнами такими симметричными это все результат влияния такой глобальной топографии где, как я говорил, гармоники 2 и 3 уносит существенный вклад в циркуляцию атмосферы потому что в атмосферной циркуляции вот эти низшие гармоники 2 и 3 на Марсе они тоже существенны. Вот. Ну и, наконец, наверное, самое такое яркое проявление вот этой волновой циркуляции в атмосфере ⁇ это наличие вот этих двух антипадальных пятен. Значит, это, напомню, распределение потоков, потока альбертных нейтронов по данным эксперимента Хенд до начала 2000-х годов. Значит, чем меньше нейтронов, тем больше водорода. Чем больше водорода, тем больше воды в грунте Марса. И если на полярных областях мы понимаем, что это вечная мертвота, то вроде бы на экваторе лед должен быть неустойчив. А тогда что это? Значит, ответ такой, что это вода, связанная в Это гипс, там всевозможные и так далее. Грады. Вот. И вот наличие двух таких антиподальных пятен с Повышенным количеством связанной воды как раз по всей видимости обусловлено результатом глобальной атмосферной циркуляции, которая приводит к закачке воды именно в этих областях. Вот. Ну вот я немножечко сейчас у нас осталось чуть-чуть времени. Я немножечко... Значит... Все-таки я расскажу о палевой Марса, о том, какие представления были раньше, как они эволюционировали и так далее. Вот. До где-то там, в конца 90-х годов прошлого века, вот доминирующей картинкой была вот такая, что когда-то был влажный теплый Марс, там был глобальный океан, там рыбки плавали, такое, а потом что-то случилось, и Марс стал такой пустынным. И, конечно, все проекты современные, они так или иначе были направлены на исследование воды, на исследование следов воды в марсианской породе. И вот, вот лосоход Курьесте до сих пор ведет довольно много измерений, как раз связанных с попыткой реконструкции вот подобной климатической ситуации. Вот. Но на самом деле. Эксперименты не подтвердили вот такой вот красивой картинки, что когда-то все было хорошо, потом что-то случилось, и климат резко поменялся. Действительно, следы жидкой воды находят в породах, но датировка этой жидкой воды отодвигается все дальше и дальше к самому раннему периоду формирования планеты, когда у нее еще не было современной атмосферы. По всей видимости, Марс всегда был примерно таким, каков он сейчас, ну, был период больше тектонической активности, и все вот эти вот каналы они вызваны э э какими-то катастрофическими явлениями, типа селевых потоков, которые э э, мобилизованы тектоническим процессом. То есть у нас есть вечная разлота, большой объем воды в грунте, в замороженном состоянии, тектоника все это разогревает, все это, сказать, выплескивается на поверхность и вот такой поток значит, воды со льдом, с камнями, с паром пропахивает там многие-многие километры и вырывает вот эти вот очень глубокие каналы. Вот сейчас основная точка зрения на этот процесс именно такая. Но, тем не менее, существуют действительно климатические изменения, следы которых мы на Марсе видим и которые связаны с так называемыми циклами Миланковича. Вот я вам чуть-чуть рассказывал в прошлый раз, когда говорил про Землю, про стабилизацию Луны, в процессе оси вращения Земли. У Марса Луны нет. Два спутника, которые у Марса есть, они очень мелкие, и, конечно, никакого влияния на это непосредственно вращения планеты не оказывает. И вот оказывается, что Марс способен э, менять угол наклона оси вращения в э, очень существенном диапазоне. Ну, вот если говорить значит, про э, угол наклона марсианской оси, да, вот современная цифра это 25 градусов, вот за там 10 миллионов лет э, Модели реконструируют вот примерно вот такой цикл. То есть видите, это да, вплоть до 45 градусов, то есть фактически масса держится. Ну не совсем Но марок, это марок. просто чистая механика, да? Это чистая механика, да, это нотация, точнее не процессия, а волчка. Поскольку у него это не совсем симметричный волчок, да, у него есть там а члены какие-то в тензоре инерции, поэтому он способен на такие медленные, очень колебания. Вот. Ну и конечно для климата э, такие изменения угла наклона они могут иметь самые катастрофические последствия. Потому что если при современную, современную эпоху, значит, вот у нас есть активная э, северная полярная шапка из водяного льда, вот, и э, на Южном полюсе из-за того, что южная зима очень холодная, холоднее, чем летняя зима, у нас там. Остаточек остается углекислого газа замерзшего, который за жаркое но короткое лето не успевает испариться. То когда мы положим там на 40 градусов, у нас здесь будет гораздо более массивная сезонная шапка и более массивная ледяная шапка, которая будет создавать большую облачность. То есть климат будет более резким. И асимметрия будет более резко выражена, чем сейчас. И с другой стороны, гораздо более интенсивные полевые боли в сезон перегрева. Если же мы положим его там на 60 градусов, то происходит интересная вещь. Значит, полярные шапки уходят, потому что в летний сезон они обе подвержены очень сильной инсоляции. Они уходят, и единственное место, где лед может спрятаться, это как иностранный экватор. А поскольку в низких широтах на Марсе довольно крупные вулканы расположены, то следует ожидать, что именно в районах этих вулканов будет происходить основная конденсация. Вот. И На отрогах того же самого Олимпа вот сейчас видны вот такие вот структуры. Это для сравнения картинка ледника в вот этих сухих долинах, которые являются, пожалуй, наиболее близкими аналогами ампосянского климата на Земле. Это ледник, который цел до сих пор, несмотря на то, что это сейчас экватор, и там довольно тепло. Но за счет того, что он прикрыт мощным слоем осадочных пород, этот лед никуда оттуда не девается. Вот. Но тем не менее, вот такие отроги, потеки да, говорят о том, что там находится какая-то пластичная материя. И вот просто из соображения геологии можно смело утверждать, что единственным кандидатом является водяной То есть действительно, вот эти древние ледники, они на отрогах марсианских вулканов до сих пор присутствуют и являются свидетельством вот этих древних изменений климата, связаны с мутацией оси вращения. Но это результат моделирования по той же французской модели. Вот примерно там можно ожидать нахождения вот этих ледников. Ну, а это геологическая уже карта экспериментальная, которая как раз показывает, где вот эти языки расплавлены. Ну, да? все. все понятно, потому что набегающий поток у нас с запада на этих широтах. И вот э, этот набегающий поток оставляет такой э, вся, вся механика достаточно э, вот, э, значит, это как бы такие э, более-менее современные э, более-менее современные изменения климата и изменения земного цикла. Если мы попытаемся уйти куда-то там совсем далекую эпоху, то мы действительно увидим, что воды было когда-то на поверхности гораздо больше. И мы видим, что есть резервуары, которые, наверное, должны содержать значительную долю воды. Но что самое главное, мы видим, что вода должна аккумулироваться вот в высоких широтах на обоих, обоих полушариях И действительно, эта картинка достаточно точно совпадает вот с данными Хэнда, которые фиксируют, что выше 60 градусов у нас ну, до 70% по массе составляет водяной бледно. Это как бы такие длительные крупномасштабные изменения, которые происходят медленно и э, по масштабам времени сопоставимы с геологическим эпохом. А есть циклы, о которых я вам уже говорил, которые короткие, э, связанные э, с э, прецессией перигелия, с тем, что у нас знак интерференции э, цикла земолета и цикла афеля перигелий меняется с периодом 50 тысяч лет. И вот если мы посмотрим на вот эти вот отложения шапки вообще вот эта спираль она имеет чисто геометрическую природу связанная с игрой уступов и теней из-за того что планета вращается значит тени следуют этому вращению вот максимальная эрозия сублимационная она как бы структурируется в такие спиральные структуры и вот если мы посмотрим на срез вот вблизи такой спиральной структуры мы увидим, что там есть такая мелко структура. И вот считается на сегодняшний момент, что вот эти слоистые отложения, они как раз э, отражают влияние э, вот этой относительно короткопериодической, масштабно десятки тысяч лет, прецессии переделия Марса. Вот. Опять же, поскольку никаких геологических исследований там непосредственных не было, были только дистанционные измерения, то говорить там совсем уверенно про эту гипотезу нельзя, но на данный момент эта гипотеза самая э, правдоподобная. Вот. Ну и э, наконец, значит, вот одна из ярких тоже работ по результатам мас — это обнаружение водяного льда. Вот южной полярной шапке. Вот северная я картинку. Вот так выглядит южный полярная шапка. Вот это белое вещество, это замерзший углекислый газ. Но оказывается, что из-под него вылезает водяной лед. Визуально его не видно, потому что он на самом деле темный. Он там весь припорошен песком. Его никак не.. У сейчас лекция, я скоро закончу. Его никак не видно. Вот. Но в спектрах вы можете проанализировать смесь, совокупность разных компонентов и увидеть, что там полосы водяного льда тем не менее будут вылезать и будут вылезать как раз вот там, где у нас вылезает свежая порода как бы из-под поверхности замерзшего кислого газа. Вот. Из этого был сделан вывод, что действительно южная полярная шапка, она синетрична северной. Просто данный сезон она не активна. Потом эти данные были подтверждены радарами, значит был радар Марсис на Марс-Экспрессе и Шарату назывался на Марс-Консансор. Они подтвердили, что вообще обе полярные шапки содержат мощный ледник порядка километра толщины. Вот. Но, ну, опять же, значит, если мы ну, вот на масштабах десятков тысяч лет э, попытаемся восстановить значит, режимы инсталляции, то э, вот у нас будет вот примерно такой видный цикл. Видите, при перевернутом перегиле он не восстанавливается полностью, наоборот, он становится более симметричным и более сухим. Это вот тот эффект, который вам рассказывал, связан с глобальной топографией. Вот. Ну, сейчас историю водяного цикла на массе можно считать в значительной мере уже закрытой, хотя, конечно, мы ожидаем, что и по данным экзомаса у нас будет много новых свежих результатов. Но в целом качественная картина она сейчас. В общем-то, понятно. И, конечно, вот повторюсь, самой главной, пожалуй, сейчас интригой, самой главной марсианской загадкой является метан. Я очень надеюсь, что через несколько лет вот, смогу также уверенно в режиме лекции что-то про метан Ну, вот. на этом, наверное, сегодня мы с вами закончим. Я постарался, как бы, Марс.